I can fight you! Nooo! alden 疲 Where do I handle it? ПОЕТ mm НА -hmm. <edited out groups wild> Фашисты, сука! Нет, нет, нет! Нет, нет! Нет, войне! нет! войне! нет! нет! войне! <карь> нет! нет! <,uts> войне! <absurd> Нет, дай, Нет, Поднимайся, девяти,пискому! Бarios,chenhu! Потивизнайте. Через 10-х – я хочу передание бледные или Armonia Shanghai, Бdeski– gj — спаси! Рестники манvat. Поднялисьiał он. Здесь нет! Стоого нет! Зап Open? Тут снашься! От HP! О в хрустелство control. Мы вместе завествовали Резать я сказал, Л! Не, не надо Блэ, меня трогать, дайте мне идти спокойно! Не надо меня трогать! Я ухожу спокойно у меня жить! Не надо меня трогать! Дайте мне спокойно уйти! У меня больные дети. Дайте мне! Все, я вам еще не говорю! Не надо меня держать! Позовьте меня, держа! Позор! Позор!